Доброго времени суток, господа. Мы вас приветствуем на очередном нашем вебинаре, который сегодня на тему маркетинг-план, стратегия развития, новшества. То есть мы снова и снова обращаемся к нашему маркетинг-плану, потому что мы хотим, чтобы практически каждый человек вник в детали, полностью понимал маркетинг-план, полностью понимал план своих действий. Да? И чем лучше вы будете разбираться в маркетинг-плане, тем, естественно, вы будете быстрее э, штурмовать, достигать вершин финансового успеха. Вот. Сейчас э, мы будем э, по следующему э, регламенту работать. Да? Э, э, Сергей э, Тишко расскажет нам э, про э, основные моменты презентации. Вот по маркетинг-плану, потом э, мы будем отвечать на вопросы, брифинг, да, покажем кое-какие варианты, цифры, вот и ответим на ваши вопросы э, в виде брифинга. Так что если у вас будут э, в течение нашей презентации вопросы, записывайте их и в конце их зададите. Вот, сейчас Сергей предоставляет тебе слово. Спасибо большое, всем добрый вечер. Я открою экран, и вы мне подскажете, видно ли его? Да, видно, Сергей. Видно хорошо, да? Сейчас я убил, здесь лишнего лишнего не было. Окей. Итак, добрый день, друзья, и мы сегодня, конечно, уже третья у нас встреча по маркетингу. Хотел, хотелось бы, чтобы вы его понимали, наверное, так, как мы понимаем. Мы берем обратную связь и иногда слышим, что вот э, маркетинг немножко сложный, мы так первый выучили маркетинг, второй был проще, а этот вообще непонятный. И вот наша цель с Владимиром вот, показать за эти три раза, за, за третий раз, да, вывести вас на ту уровень, что маркетинг, у каждого из вас было понимание, как у нас, насколько нас прост, насколько он силен, инновационен, вот наш маркетинг-план. И поэтому поехали. Вот эти 20 страниц, которые есть у нас в описании, любого человека, который потратит небольшое количество времени, в маркетинг сделает образованным. Я всегда такую фразу, когда-то я для себя ее услышал, взял и всегда, когда касается маркетинга, для себя я это говорю и вам желаю этого знать, что маркетинг – это контракт между мной и компанией, которая предоставляет маркетинг, в котором я могу разобраться, за что, за какие действия, какие суммы какое количество партнеров, какое количества людей, что бы там я ни делал. В маркетинге полностью есть описание, что если я буду это делать, то-то и то-то я буду получать. Если я буду делать вот так, буду получать так. Со всеми изменениями, с рангами, с разными бонусами. Маркетинг нужно знать с точки зрения если для бизнеса. Конечно, так как у нас есть и клиенты, то маркетинга можно и не заниматься, можно просто использовать для себя продукты. Но если мы говорим о маркетинге, я уверен, что любой из нас понимает, что маркетинг предполагает за свое слово «бизнес». Если маркетинг не интересует, ну и нет здесь бизнеса, я просто клиент. Ну какая мне разница, кто там за сколько что-то платит и сколько кто получает. Я просто пользователь. И вот смотрите, у нас в терминах и определениях очень много того, что осталось с прошлого маркетинга. Мы не будем его проходить. У нас добавилось несколько новых, каких скажем, фишечек. Допустим, у нас линейный маркетинг был? Был. Но не было слова динамическая компрессия. Вот на этом мы остановимся. И еще у нас добавились понятия товарооборот и баллы. Баллы были баллов не было, были просто в биткоинах. Потом мы сделали э, к доллару соотношение, чтобы легче было считать. Ну, а есть теперь еще товарооборот считается в баллах. У нас появился новый бонус, это пул. У нас появился бонус быстрого старта и матчинг-бонус, которым есть такое понятие, как генерация. Это все, на чем мы можем остановиться сейчас. Остальное все понятно будет. Даже и это, сейчас я уверен, что принципе, при этой презентации, нашей с Владимиром, да, у вас не останется ни одного вопроса. Ну, а если останутся, то мы готовы когда до упора отвечать вот на все вопросы, которые будут. Итак, смотрите, наш маркетинг линейный, да, мы переходим к такому классическому пониманию. Все, что у нас можно купить на маркетплейсе, считается по линейному маркетингу, и в том числе пакеты. Если до, этого, до запуска, до 2 сентября у нас еще пакеты отдельно, а продукты на маркетплейсе отдельно, то 2 сентября все, все сливается в единую схему. И уже сейчас эту схему лучше знать, чтобы сейчас из этого момента перехода извлечь максимальную выгоду. Если вы сейчас внимательно послушаете, может быть, потом ну, пропишите, прорисуете, зададите лидерам вопросы и полностью разберетесь с маркетингом, вы за эти оставшиеся, кто не успел, еще там две, тут осталось две-три недели, по-моему, максимум, да? На сегодня уже 13 часов. число, ну да, вот осталось совсем чуть-чуть, 17-18 дней, дней до открытия э маркетплейса, до полного открытия, до запуска этого маркетинга, Из за эти 17 дней, я вам скажу, можно горы свернуть, реально понимая маркетинг и знать прям пошаговку свою, что мне надо сделать для того-то, что мне сделать для того-то, для того-то. Если вы сделаете небольшие эти действия, у вас финансовые результаты от Реально порадует вас к концу месяца. Итак, смотрите, у нас есть 20 линеек. Линейный маркетинг, чтобы достичь 20 уровня, достаточно достичь э, статуса платины. Как вы видите, на при, при приобретении пакета по два уровня открывается Basic, Business, профи, VIP. По два уровня. Free клиент у нас не участвует в маркетинге, но он имеет право как клиент просто покупать. Купил себе, к примеру, прибор, купил там соль витара, купил какой-либо продукт. Он купил, вы получаете, как с первой линии, получаете с него 10%. Сколько бы он ни покупал, вы всегда с него получаете. У него нет рефералки, у него нет возможности, но поймите, что каждый раз из клиента, которому что-либо нравится, очень легко переводить его в статус предпринимателя. С да? бейсика неважно, он докупит себе там пакет за 68, но у него откроются два уровня. И если он видит, что у него пошла активно лидер, включился лидер, ему есть смысл развивать и докупать, делать апгрейды пакетом. А потом, пока сделать апгрейд, разберется, что такое уже и наши э статусы, да, ранги. Здесь все просто. Если вам видно, то 2 уровня basic, 4 уровня бизнес, 6 уровней профи, 8 VIP и дальше статусы по 3 уровня. Бронза 11, Silver захватывает уже 14 уровней глубины, gold 17 и платина 20 уровней. И у нас еще есть такое понятие, как динамическая компрессия. Это введено в новом маркетинге. У нас этого не было, потому что у нас было при линейном маркетинге у нас был первый уровень, когда открылось 20 уровней. Понятно, что динамическая компрессия это всегда подарок от комп... в линейном маркетинге это всегда большой подарок от компании. Потому что если динамической компрессии нет, очень многие люди не достают уровней активных людей. Допустим, у вас есть пакет VIP, и у вас только 8 уровней открыто. А на девятом уровне пришел партнер, который пригласил на десятом уровне звезду. И эта звезда сделала объемы. Но у вас только 8 уровней, и вы никак их не дотягиваете. Смотрите, какое счастье нам приносит динамический маркетинг. Давайте вот посмотрим. Вот ваша линейка. Видите, у вас в первой линии всего лишь пять человек. Всего лишь пять человек. У вас какой-либо какой, какой там статус бейсика, неважно. Вот если взять, возьмем такую табличку, часть таблицы нашей, да, вы увидите, что если вы basic, то у вас два уровня. Если вы э, бизнес, четыре уровня, профи, 6. Ну, больше э, кружечка не вмещается, поэтому давайте рассмотрим статус профи. Что произойдет, что произойдет если внизу, вот видите, вот этот вип, видно вам мышку мою, скажите? Владимир, видно ее? Да, спасибо. Вот смотрите, вот этот вип сделал объем. 2 сентября на радостях, там, детям, детям в школу подарок, надо обучение покупать, и приобрел, при, пригласил ВИПа. 889. Для этого профи, если мы посмотрим на табличку, у него, видите, уровень 6 уровней, 4%. Он должен был бы получить 4%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если бы это, для него это седьмой уровень, не получит он. Смотрите, что произойдет. Вот этот получит, вот этот получит. А этот что получит? Ничего, он не получит, он разочаруется. Почему? У этого бейсика что произошло? У него, смотрите, Basic открыто два уровня. Один, два, для него это третий уровень. Мимо него, если бы он сейчас делал апгрейд до бизнес-пакета, он бы захватил эту сумму. Он не получает. А по маркетингу идет 10, 3, потом 4. Кому 4? И система поднимается выше, компрессия происходит. И выше. У него для него это 1, 2, 3, 4, 5, это четвертый уровень, он тоже не получает. 4 процента, это бизнес-пакет. Что у него, давайте посмотрим, 1, 2, 3, 4. Казалось бы, это для него пятый уровень, но из-за того, что в компрессии участвовали вот эти два человека, для него это всего лишь 1, 2, 3, а он захватывает 4, значит он получит 4 процента. Этот получит 5. И мы с вами вначале смотрели, что профиль в данном случае, это седьмой уровень, он не должен был бы получить. Но из-за того, что есть компрессия, он получает 6%. А теперь посмотрите, 20%. В 20% могут быть, извините, как выражение там сетевой, в колбасе стоять там 7 бейсиков, вверху стоит клиент какой-то, один человек, который приобрел один раз, и просто ради обучения, может даже VIP стоит, но он не активен. И достает он только 8 глубин, а у вас лидер появился не то чтобы в 20, а в 27 глубине. И благодаря вот этой динамической компрессии все может меняться для вас. Активно, выгодно, конечно, чтобы, чтобы во всех линиях стали самые активные. Но вы никогда не сможете угадать, кто из этих, то ли этот вип. То ли этот бизнес-пакет, то ли этот базик, кто из них станет активным завтра. Вы не сможете это угадать. Да, вы работаете с глубиной сли, вы предполагаете, но угадать точно маловероятно. Конечно, если вы знаете, что вот этого человека вы привели, это лидер, да, лидер по жизни, пусть не сетевой, но ему так нравятся продукты или... То, чем он пользуется, он сможет так рассказывать или это просто какой-то интернет-предприниматель. Ему понравилось, он холодный трафик начал лить, а из-за того, что Marketplace сейчас привлекает, мы на Marketplace, на Marketplace привлекаем самых таких, скажем, модных производителей, самые эксклюзивные товары, которые будут только у нас, под нашим бредом, это наше ближайшее будущее, да, то понятно, что товарообороту будет очень много. Еще смотрите почему динамически допустим для вот этого парня который тут с вот такой ружится это не приговор допустим вот этот клиент вот этот клиент сейчас взял и докупил до випа доплатил он был клиентом и купил себе vip здесь прошел товар, произошел товарооборот и вот этот парень с него профитирует почему это первый это второй уровень но если он сразу сделает продажу, для него это третий уровень. Поэтому вот ему, он будет все время видеть упущенную прибыль. При условии, что если бы у него был апгрейд на бизнес-пакет, всего лишь на бизнес-пакет, он бы захватил 3-4, а может там неактивные 5-6 уровней. Я думаю, что всю таблицу тут нарисовать невозможно, но вы для себя помоделируйте. Ну, возьмите любую свою, лучше свою структуру помоделировать. У нас видно первые линии, вы можете взять... Ватман, а там 4 какой, А4, да, большой, большой, лист, большой лист. И на нем прямо нарисовать структуры. И нарисуйте 5, 6, 7, 8 глубин. И посмотрите, есть зависимость от своего статуса. Если вы бронза, то вы захватываете 11 уровней. А если у вас кто-то в 12 или может быть гиперактивный в 11 уровне, то надо думать о том, что завтра у вас появится 13-14 уровень. Если еще компрессия сработает, то вы его захватите. А если у вас в линейке все активные то с 13-го вам уже не захватить. Надо понимать, что сделав всего лишь там одну бронзу, у вас получается пакет сильвера. Поэтому вот здесь моделирование, оно очень простое. Оно доступно, его видно, тут ничего не скроешь, тут видно ваши статусы, вы реально видите, кого вы пригласили, какую работу проделаете. Вам четко здесь понятно будет, как у, с кем о чем поговорить. Если вы видите, что вот он сегодня, мимо него проходят деньги, то почему бы с ним не пообщаться. Но ну, это уже работа со структурой, мы не будем сейчас школу проводить. Тут. У меня цель была просто показать, что динамическая компрессия – это... Это огромное благо, это большое. В линейном маркетинге, это скажу, огромное благо, когда ты сможешь, даже в маркетингах во многих, я знаю, там 9 уровней, ну 10, ну 11, это, наверное, максимальные уровни. У нас 20 плюс динамическая компрессия. Это значит тебе может быть подвластно какой-то ветке и 20 уровней, и 25, и 23. Или там, где все лидеры стали, там у тебя все платины, да, все платины, все 20 платин, и тогда ты все 20 уровней выбираешь. Ты с 21 не заберешь, потому что у тебя 20 уровней заполнено. Генетическая комплекция здесь уже не сработает. Но я думаю, я таких картинок, честно говоря, в своей жизни. Сетевой это немалый опыт. Сетевой я не видел, чтобы в одной ветке происходило. Это, ну, это очень редкий случай, даже если это и может быть. Теперь смотрите: вот если я сейчас видите, вернусь: вот это и весь наш маркетинг, друзья. Ничего здесь сложного нет. Линейка 20 уровней с динамической компрессией. Я вам скажу, человек, который понимает бизнес, знает, что это такое, реально будет слышать вас, смотреть вот такими глазами и говорить, а ну-ка расскажи, неужели это так? Это у нас так. Теперь дальше. У нас есть бонусы. Что такое бонусы? Это благодарность вам уже за активность и достижение. Активность. Допустим, если вы сделали первую продажу, это не считается активностью. Вы проделали какую-то работу и по маркетингу получили вознаграждение. Но если вы активируете себя, то, естественно, у вас получается больше шансов. Первый бонус, который мы вводим, вот актив, бонус активности, это бонус быстрого старта, он для всех новичков. Вот как только человек пришел. 30 дней у него есть, после того, как он не зарегистрировался, а оплату сделал, у него есть 30 дней календарных, возможность получить в два раза больше. При условии, что он сделает там, небольшой товарооборот в размере там, полутора тысяч баллов, это два ВИПа или там, ВИП и прибор, еще какой-то набор витора что-либо купит в течение месяца, накапливается, и вы получаете двойной бонус. Что сейчас есть? Может быть кто-то там забыл или, вот, извините, пропустил мимо. Сейчас из-за того, что у нас идет такая фаза предзапуска маркетплейса, все, что сейчас продается, все, что продается, вы получаете 2Х. Вы получаете не 10% с первой линии, а 20%. Не использовать это, ну, потом можно будет использовать. Но вы поймите, это бонус быстрого для новичков. Потом мы будем старичками, и этот бонус нам ну никак, новичком же по-новому не станет. Это бонус именно быстрого старта для новичка. Поэтому в этот месяц используйте это. Вы все равно проделываете работу. Рекомендую в эти последние крайние 18 дней до запуска проявить максимальную активность. Не потому, что это мне надо, или Владимиру, или Анатолию, или там сообществу. Это вам лично надо, если вы это выберете. Поэтому вот этот, этот бонус сейчас он для всех, поэтому максимально его используйте. Матчинг-бонус. Это то, что мы ввели, это новое. Это, скажу все равно, это бонус, это не базовый маркетинг, у нас линейка. Матчинг-бонус есть такая... Чем мы отличаемся от других матч бонусов есть понятие получения чек с чека со своей первой линии, со второй линии, с третьей линии, с пятой линии. У нас матчинг-бонус точно так, чек с чека, но не с линии, а с генерацией. Хочу обратить ваше внимание вот здесь на слово «генерация», прямо чтобы прочитать, потому что мы услышали, многие нас не так поняли, может, мы не так донесли, может, не такой упор сделали, поэтому фокус сегодня на слово «генерация». Генерация – это партнеры каждой отдельной ветки до квалификации ранга голд и выше. Если в ветке нет голда, то все это не твоя первая линия, первая генерация. Я рекомендую посмотреть вот на слайд, вот условия формирования, тут по уровню, сейчас мы посмотрим на таблицу. Вот, смотрите, вот вы стали голдом. Та же самая сеть, просто тут у вас были там vip клиенты, но со временем, разве с двигаетесь голду, вы проделывали работу своей команды, у вас появились бронзы, сильверы. Таблички тоже точно так по два уровня. Два уровня у голда, две генерации у голда, четыре генерации у платины, потом добавляется еще одна генерация, еще одна генерация по процентам. Насколько захватывает? По две генерации на каждый статус. Теперь смотрим, что такое, чем отличается вот линия и генерация. Вот это ваша первая линия. Это первая линия, это кого вы лично пригласили. И если бы у нас был матчинг-бонус с первой линии, вы бы получали чек с чека от этих партнеров. Что такое первая генерация? Вот это все, которые оранжевые кружочки, так как нет здесь ни одного голда, это все ваша первая генерация. Говорит о чем? Что если вот этот VIP получит сегодня 100 долларов, вы получите с него сколько? Голд с первой генерации 10%. Значит, вы с него получите 10%. Если вот этот VIP продал Basic, и получил чек, вы получите 10%. С любого чека первой генерации вы получаете 10%. Вот это все ваша первая генерация. А теперь давайте обратим внимание на вот этого Сильвера. У него, видите, уже тут практически статусы сделаны. Допустим, он сегодня стал голдом. И вот эти люди, которые были в вашей первой генерации синим цветом, это стали ваши партнеры второй генерации. А его первой. Значит, с этих партнеров, с чеков этих партнеров вы получите сколько? Смотрим, вторая генерация – 8%. Да, вы получали с них 10, когда они были у первой вашей генерации. Но когда это стал голдом, это, эти люди стали его первой генерацией, а вашей второй. У вас расширился еще поток, вы чек больше с него получаете, потому что он стал больше зарабатывать. Допустим, вот этот партнер делает какие-то объемы, и он все у вашей первой генерации и когда-то стал голдом. Он тоже остался в первой генерации, но все, что под ним, стало второй вашей генерацией. Для него, для этого голда, вот это все стало первой генерацией. Он с них получает 10%, а вы с них получаете 8%. Что получится, если вот этот в одной ветке, вот этот сильвер станет, допустим, тоже голдом? Он будет вашей второй генерацией, а партнеры, которые под ним, станут вашей третьей генерацией. Значит, вот с оранжевеньких вы получаете 10% со всех чеков, которые приходят, с синеньких вы получаете, так это вторая генерация, 8%, а зелененьких вы бы получили 6%, если бы вы были не голдом, а были платиной. Почему? Потому что вот этот чек вы уже не достанете. Почему? А у вас только две генерации. Как вы только станете платиной, у вас откроются еще две генерации. Значит, если вот здесь появится еще один голд, и в глубине еще один голд, вы захватите, представляете, какое огромное количество людей захватываете. Не одну линейку свою и у каждой первой линейки, а целые генерации. Это может, быть, ну, это может быть из клиентов, не из клиентов, а из маленьких пакетов, да, пока человек добирается до голда, все равно проделывает работу, и вы собираете все эти чеки. Я думаю, теперь, наверное, ну... Мне кажется, <смех> когда рисовал, мне уже было все понятно. Мне кажется, что это тоже будет ну, доступно и понятно. Если что, там, вот мы с Владимиром Владимир еще порисуем, мы сейчас отвечаем на вопросы, уже опираясь на эти слайды. Если будут вопросы, еще зададите. Да? Что еще? И еще хочу заметить, смотрите, э -э вот хочу заметить, что матчинг-бонус начинается с голда. Там прям написано во всех документах. До голда Сильвери, как вы видели, тут не участвуют. Как ты только стал голдом, тебе открывается возможность участвовать в распределении, получении чек-чека. К чему это ведет? Я вам скажу, что матчинг-бонус в классических компаниях, которые ты используют, зачастую лидеры матчинг-бонус получает больше, чем с марк маркетинга. И это правда. Это я говорю человек, который пробовал, не пробовал, а работал в таком маркетинге. Иногда матчинг-бонус может приносить больше. Здесь чем больше получает ваш лидер этот голд, этот голд, этот голд. И с чем вы больше... Это не только голд. А если представьте, не у вас, а просто у кого-то, у какого-то неудачника, получилось так, что он пригласил какого-то бронзу, кто-то пригласил этот гол, а тут у вас появился платина, появился бриллиант, и у бриллианта, вы понимаете, какой чек? А он всего лишь у вас на третьем уровне, а на третьем уровне вы получаете с, третьего, с третьей генерации 6%. Да, вам, конечно, стать надо для этого платина, чтобы захватить, но хорошо, вдруг вы остались голдом. 8%. А представьте, что вот этот во втором уровне стал у вас бриллиантом. Это всего лишь у вас вторая генерация, даже первая генерация. Первая генерация. Вы получаете с нее 10% от его чека. И если это один, второй, третий, пятый, даже в одной ветке, вы захватываете по рангам, если делаете, даже с одной ветви есть возможность получать. Нет такого ни в линейке. Ни, ну, в линейке тоже и так немножко есть, но тимеус чек-чека. Ни в бинаре этого нет. Там все равно нужно стаби, это две, тренары, это три. Ну, чтобы вот так матчинги получать, почему я говорю, что матчинг – это очень, очень крутое решение принять вот это сейчас как один из главных бонусов, это, это условие. Еще по просьбе трудящихся, лидеров от золота и выше был создан фонд. И в этом фонде тоже можно участвовать от статуса Gold. Вы здесь все почитаете, здесь интересно. 5% от всего товарооборота. Представьте теперь, у вас есть своя команда. В вашей команде есть голды, есть золотые, это ваши объемы. А теперь представьте, насколько вас интересует товарооборот всей компании. Нет такого, а вдруг там в Германии кто-то что-то сделал, или Украина лучше, или Азия лучше работает. Какая разница? 5% от всего товарооборота компании идет в этот фонд и распределяется по пулам. Есть четыре пула. Один пул для голдов и платин, второй для рубинов и эмиральдов, третий для димера... э, диамантов и четвертый пул для амбассадоров. Здесь тоже мы сейчас не будем подробно останавливаться. Пулы формируются, голды у нас есть, платины есть, деньги накапливаются. Я считаю, что ну, стоит становиться голдом. Я вообще сейчас компанию вижу для любого партнера, сетевого лидера или просто предпринимателя, который пришел первый раз в сеть, нужно понимать, как строить компанию. Вот здесь ну, четко из школы пойдут, компанию надо строить из голдов. Свою компанию надо строить из голдов. Придет момент, а компания все строит компания, компанию из даймондов. Это, ребят, это очень круто. И сам я скажу, что здесь статусы легко достижимы. Нет таких статусов. Есть компании, в которых статуса надо добиваться 3-4-5 лет. 3-4-5 лет. Я знаю, допустим, пример. В вот Володиной структуре э, платина появилась новая. По-моему, он скажет, по-моему, за два то ли за два месяца, то ли за две недели. Я когда слышал, я когда представлял Анатолий на лайфе, честно, срок забыл, но очень короткий срок, когда человек пришел и стал платиной. И поймите, хорошо, можно сказать, а почему там у нас не так много платин, нужно понимать, что ранги ввелись недавно, да, мы два года развиваемся, мы только запускаем первые продукты. Представьте разницу между теми, кто пришел в начале и весь этот путь прошел. Да, он закалился, он лучше и глубже понимает проект. И приходит сейчас новичок, которому все, 2 сентября, представьте, сколько маркетинг. Сколько мы пережили с маркетингами, где правильные были переходы. На самом деле правильные, они для нашего роста. Мы развивались, но где-то было больно и тяжело. И сейчас человек придет, а у него... Линейка 20 уровней динамическая компрессия, у него матчинг бонус 10 генераций, у него есть пул, голдом он стал за один день, почему? Потому что это две бронзы, один сильвер. Это, Ну Это просто, ну что это за статус? Это, это легко достижимый статус. Я не говорю, что работать вообще не надо, но ну, реально просто. Тем более, что если у нас голдом можно было стать или любым стать только делая товарооборот и только на пакетах, то сейчас на общем товарообороте. Общий товарооборот считается в ранге. Да, конечно, пакеты нужно будет покупать, пакеты нужно продвигать, а иначе, а как вы будете самообразовываться? Как быть лидером без такого пакета? Как без этого образования? Я сейчас восхищаюсь нашей вебинарной комнатой, это, главное, уносит вебинарную комнату, я ее очень люблю. И последний бонус у нас, это накопительный ранговый бонус, он уже у нас со статуса платина. Есть смысл становится платиной, потому что еще 3% от всего, всего товарооборота компании уходит в этот фонд. И здесь, конечно, уже есть э, определенные другие там, подарки. Да? да, они разовые, но при достижении рубина, при условиях там, достижения товарооборота, вы получаете там, эквивалент полторы тысячи долларов, ну, эквивалент хорошего айфона. Да? или там, ну, эквивалент в биткоинах получаете, вы можете запрос сделать, вы можете не выбирать эти деньги, накапливать дальше, или больше денег на путешествие или на более дорогую машину. Если вот, допустим, Red Diamond получает чек 25 тысяч долларов, эквивалент, а маловато, то можно не забирать эти 10, допустим, Rolex не впечатляет, а здесь уже будет 35 накопиться, или эти 5 захватить. А можно сразу выводить, накапливать где-то у себя на счетах, или там на биржевых аккаунтах, это уже как вам удобно. Начисление и выплаты, честно говоря, вот нужно прочитать. Ничего сложного нет, тем более есть такая табличка, которая показывает, как теперь, со 2 сентября, будут происходить начисления. Еще Анатолий, по-моему, объявил, но я добав, ну, напомню вам, что сейчас, все, кто вот сейчас, во время вот этого, этой фазы, фазы перехода да, на Marketplace, все, кто делают товарообороты сейчас, они все зачтутся нам они не начнут засчитываться нам со второго числа, когда происходит полностью пакет и все будет на маркетингсе. Уже сейчас все, что вы проделали, допустим, кто-то продал приборы, кто-то продаст сейчас продукты витара, кто-то еще диагностики. Эти все товарообороты вам тоже зачтутся в объем. И как тут считать, есть просто у нас понятие, вы привыкнете к ним быстро, быстро есть баловый коэффициент. Это когда производитель, у него же есть своя себестоимость, Допустим, он там отдает нам 40% или 50% или 60%. Это является баловым коэффициентом. И вы всегда будете видеть, какой продукт, сколько стоит и сколько баллов он вам приносит. Тут несложно будет, это будет видно напротив каждого продукта. Я думаю, тут вопросов вообще не возникнет. И я сейчас хотел, мы с Владимиром э, сидели, рисовали. Я хотел бы, чтобы Владимир вот показал, э, так как вы знаете, он математик, он мозг, да, то он видит эти, может быть, больше, чем немножко кто-то из нас, из вас, видит, где какие цифры нужно показать, чтобы еще произошло такое, знаете, в глазах расширение зрачков. А я этого, я, ну, мы многие не любим считать, это даже не видел или не считал. Владимир, поэтому я экран закрываю. Спасибо, экран закрываю, Сергей. Спасибо. Шикарно, шикарное представление, я скажу, очень шикарное представление. Спасибо. Наглядно, все ясно. Прям вот в детальках молодец. Все прям как надо. насчет я хотел бы. Меня слышно сейчас, да? Да, хорошо, слышно. Ага. Я Микрофон. хотел бы как раз еще раз вот прям сделать акцент на некоторых пониманиях, понятиях. Смотрите, динамическая компрессия. То есть, еще раз, этот человек, который не выбывает из сети, из структуры, он просто сжимается на момент определенной сделки. Если бы сделка произошла внизу, а у него нет квалификации на получение процентов от этой сделки мимо него проходит. Но человек видит это, и в следующий раз, если он сделал эту квалификацию, то он не выбыл из сети, а он участвует в товарообороте. Вы понимаете, это очень важный момент. Это поэтому не просто компрессия, сжали и выкинули, и все, а динамическая сжимание-разжимание, сжимание-разжимание. Поэтому а, вот этот момент вы учтите, у вас всегда будет возможность а, со следующего прихода товарооборота получать деньги, если вы здесь пропустили. Да? И вас будут, как сказал Сергей, вас в транзакциях будут предупреждать даже. Упущенная выгода? Упущенная, вы могли бы получить вот столько. Все, извините, вы не квалифицированы. То есть этот момент очень стимулирующий. Еще один момент, бонус быстрого старта. Ребят, еще раз хотел бы повторить этот момент. Он сейчас действует для всех. Для всех. Не для новичков. То есть это привилегия, это новичков. Он и называется бонус быстрого старта. Но сейчас, так как у нас переходный период, абсолютно каждый старичок в ранге платина, золото, каждый сейчас получает двойную выгоду. Каждый. Понимаете? И, как сказал Сергей, товарооборот, который сейчас происходит, он зачитывается к вам. Он, хоть даже эта фриланч фаза да, те, так, тестовая фаза, он все равно вам будет для квалификации засчитываться. Еще один момент. Да? Генерация. Чек с чека. Да? Вот генерация – это понимание масштабное, объемное. Это не уровень. Просто линейка, а генерация, которая может у вас охватывать до сотого поколения. То есть поколение – это один уровень, а генерация – это целое, скажем так, большое количество аккаунтов, с которых вы получаете как с первого поколения. Вот таким образом. да. И что я здесь хотел конкретно отметить? Вот Сергей показал, что у вас был, допустим, Гольд, он как бы отсекает у вас, да, уже вашу первую генерацию 10%, но поймите, он больше зарабатывает, этот человек растет. Вам выгодно, чтобы у вас отсекались генерации, и человек больше зарабатывал под вами. Вам выгодно, чтобы росли внизу у вас ваши партнеры в квалификациях, в рангах. Представьте, бриллиант зарабатывает 30 тысяч а вы 10%, 3 тысячи, а таких бриллиантов у вас 10, вы понимаете? То есть, а бриллиантом стать здесь очень быстро, очень быстро. Еще один момент, который я хотел бы захватить, платина, да, то есть вы заметили, что у нас вся линейка, вся линейка, оно доходит до э, квалификации платина, То есть это вам быстро, быстрее э, достичь до платина. Как Сергей сказал, у нас в структуре есть примеры, которые за вот, прямо около месяца становятся платинами. За месяц становятся платинами, вы представляете? А это основная квалификация для рождения рубинов. А рубин – это основная квалификация для рождения бриллиантов. Таким образом, вот, то, что я хотел сказать сейчас, ну, еще раз усилить, да, еще раз это повторить, потому что, ну, надо и снова, и снова проговаривать. Ну, естественно, давайте сейчас посмотрим, порисуем сейчас один моментик, так, сейчас видно, так, так, так, так. Видно сейчас, да, мой экран? Да, да, Владимир. А, спасибо, спасибо. Смотрите, ребят, у нас квалификация основная, да, это VIP, скажем так. То есть человек, если он имеет намерение развиваться здесь и полностью по максимуму забирать все вознаграждения, то ему нужно быть VIPом. Другого варианта нет. Вот. Так вот, представьте, что если вы VIP, и у вас два, под вами VIP, то есть вас повторило всего лишь два человека. То есть вы в квалификации бронза, и у вас 11 уровней в линейке. 11 уровней с динамической компрессией. Теперь вы представляем, что, то есть ваши vip пригласили всего лишь по одному vip и здесь где-то еще раз один. То есть 5 ВИПов у вас на трех линиях, 5 ВИПов. Можем себе такое представить, да, что 5 ВИПов – это э, для кого-то неделя работы, для кого-то месяц – неважно, для кого-то, пускай, два месяца – это неважно. Вот, представьте теперь такую ситуацию, что 5 ВИПов, э, если вы на квалификации бронза, вы на квалификации «серебро» или вы на квалификации золота? Почему мы настаиваем, что наша основная квалификация, начальная для вас, как построителей сети, как для построителей своей собственной компании на блокчейне, важно, чтобы вы именно стремились к квалификации золота. Именно «золото». Почему это очень важно? Потому что за одну и ту же работу, за одну и ту же работу вы будете минимум в два раза больше получать от квалификации. Если вы также пригласите 5 VIP, вы будете в два раза больше получать, чем вы просто были бронзом. Во-первых, у вас включается пул. Во-вторых, у вас включается матчинг-бонус на две генерации. Мэтчинг бонус, да? Две генерации. Приглашая дву... этих же самых вот в вашей структуре 5 випов, Точно так же. Приходит 5 випов. Здесь в этом случае вы зарабатываете 300 долларов. Так, сейчас, секундочку. Так. Здесь в этом случае вы зарабатываете 300 долларов на трех генерациях. Допустим, в этом случае у вас от, от 600. Почему я пишу от 600? Потому что вы как золото, вы участвуете в пуле, у вас уже есть одна часть в пуле, и вы в двух э, генерациях 10% с чека и 8% с чека вы участвуете от ваших всех партнеров. Что такое в ваших структурах 5 ВИПов, в больших структурах, это ни о чем. У нас сейчас заходят по 50 ВИПов в неделю, да? Вот можете себе представить. Тем более, что сейчас идет акционный VIP, который вы за место 889, как написал на схеме Сергей, вы сейчас за 589 покупаете. У вас до 15 числа, включительно до 24 часов, еще работает эта акция быстрее просто, кому, кто еще думает, кто еще там считает, кто еще что-то э, себе э, там э, высматривает, я не знаю, да, делайте себе эти квалификации, потому что с помощью ВИПа вы дойдете быстрее до Гольда, э, квалификации Гольд, и будете со 2 сентября зарабатывать за одну ту же самую работу минимум в два раза больше, x2, это в минимум. Это при самом таком... Э, плохом стечении обстоятельств. А если там еще и правильно выстроится, то это и больше. Вот таким образом. Что я еще хотел отметить. Гольд – это начало. Это начало вашего пути, успешного пути построения мощной команды, которая, лидеров, которые придут и к бриллиантам, и к амбассадорам. То есть это ваша компания, ваша команда. И вы вправе сами решать, план себе ставить, когда вы этого достигнете. Вы сами рассчитаете себе свой путь. Представьте, что на квалификации следующей платина, платина, то здесь уже идет увеличение не в два раза, а уже идет увеличение в пять раз. Вам добавляется, вы уже получаете не одну долю. Допустим, вот здесь вот вы становитесь следующей квалификацией платина. Платина. У вас две доли. две доли в пули, у золота одна доля, у вас две доли в пуле. и у вас четыре генерации. Четыре генерации. Это 6% и 4% добавляется. Да? То есть это уже идет не удвоение, а уже идет в пять раз больше. И так дальше, потом в 10 раз больше, следующая квалификация в 10. И вот примерно вот с таким расчетом идут ваши следующие квалификации. У нас сейчас очень уникальный случай. При переходе на новый маркетинг, ребят, с фриланч-фазой, с акционными випами, с удвоенными доходами от продаж, от ваших прямых продаж, у вас есть возможность подравнять свои квалификации, перейти… там, Посмотрите, кому-то одного ВИПа не хватает, или у вас внизу там, у кого-то одного всего лишь ВИПа не хватает, и у вас как домино наверх пойдут квалификации. Кому-то не хватает одного Платина, чтобы стать эмеральдом, кому-то не хватает одного э, Гольда, чтобы стать Платином, кому-то одного Серебра, чтобы Гольдом. Понимаете, кому-то одной бронзы, а кому-то одного ВИПа. То есть это сейчас сплошь рядом. У нас очень огромная организация, и очень много людей в этот переходный период как раз сейчас вот подошли к своему, ну, скажем так, хорошему, хорошему старту, очень хорошему старту, с большими капиталами. Вот таким образом, да, я думаю, что если есть вопросы, то мы вот как раз переходим. Может быть, на стадию вторую, на брифинг, ответы и вопросы. Мы можем увидеть сейчас эти вопросы? Ну Я смотрю, в чате вопросов так, нет, не задавали. По крайней мере, сейчас еще не было. Я еще на секундочку, позволь, открою экран. Uh -huh. Тебе, наверное, нас давай, нас давай, я, угу. я бы в конце хотел сказать то, что владимир говорит насколько мы часто ну, не используем да и О, сейчас я вот, это уберу, так все. вот еще немного хотел захватить бинар здесь могут быть тоже вопросы друзья я знаю что у многих из нас есть замороженные какие-то баллы, которые остались с перехода первого, которых сейчас накопились. Я сейчас вот значит, очень, очень настоятельно рекомендую, строя себе карьеру, не забывать про это. Для меня, допустим, вот я считаю, как вижу, лидеры работают, да, что многие лидеры, понимая это, выстраивая новую карьеру максимально, я говорю, это фаза, которая позволяет максимально что-либо делать. Поймите, 2 сентября не за горами, оно придет, и маркетинга бинара, по словам, не будет. Не будет оно заморозится или уйдет или мы переходим в тот момент смотрите когда мы делаем матчинг бонус то он в разы больше и выгоднее бинара но в любом случае вы сейчас проделывая работу проделывая сейчас работу выстраивайся голдом чтобы поехать на бронзовый форум не бронзой а привести туда голдов даже не голдов поехать голдов туда своих привести вот это будет круто чтобы на следующий семинар голдов вы приехали минимум платином или рубином или лучше даймондом сейчас разгоняйтесь сейчас пока все спят отдыхают скоро начинается школа, у тебя есть там у кого-то огороды Займите сейчас кто здесь я призываю только тех кто активно работает кто-то там в пассиве, мне когда в других проектах, я вижу, что сейчас происходит на рынке, как сыпятся предложения в разные проекты. И вот я такое не люблю это слово, но я его скажу прям, оно у меня сейчас сидит. Вы видите, что нам пофиг. Вот простите меня за эту фразу, но вот пофиг. Уходят, приходят, вы видите, команда собралась благодаря вам, вы просто мы идем вот ровно, как ледокол, мне это напоминает ледокол, мы все равно все, что мы обещали, декларировали, заполняем, заполняем, заполняем, придет момент, когда просто на этот корабль в этот, или в этот ледоколом прорубленный фарватер войдут все остальные, войдут, и сетевые компании, и лидеры, которые шли, которые где-то себя пробовали, ничего страшного. Самое главное, что вы не сдаете, что мы не сдаемся, что мы верим в это, мы знаем, что мы делаем. И мало того, мы не просто знаем, что делаем, мы вот делаем это, говорим, что сделаем это, делаем чуть больше, Анатолий всегда об этом говорит, посмотрите, мы делаем больше даже, чем говорим. Почему? Потому что во время активного делания очень много приходит очень крутых идей, крутых людей, крутых партнеров с крутыми предложениями в делании. Поэтому вот эти там 2-3 недели оставшиеся, сделайте это днями делания для себя, заберите максимально. Если вы здесь, команда, сделаете сделайте товарооборот, допустим, вам, чтобы забрать, вот, вот допустим, у вас 2 850 ну, в биткоинах, вот так вы, Валентин, накопилось, да? Что нужно делать? Откройте вебинар, посмотрите, сколько, и возьмите в малой ветви вы же не строите малую ветку, вы отдельно не делаете, вы гол себе делаете. Но всех по автомате ставите у малую ногу, заберете баллами, атонами. Вам же сейчас 25 тысяч надо для пула, чтобы зайти в пул, в атона, да? в мастерноду, в пул мастерноды. Вам же это нужно? Нужно. Вы будете отдельно деньги тратить, проделывая одно и то же. писать, сколько раз ты одним и тем же действием, сколько раз ты зарабатываешь. Приглашая ВИПа, ты получаешь двойной бонус. Приглашаю ВИПа, ты закрываешь бинар. Приглашаю ВИПа, ты забираешь замороженный объем атонами. Представь одним действием, когда это еще будет? Поверь, никогда. Не будет больше такого. Не будет бинара, не будет этих баллов. Просто, знаете, будет что? Вот состояние, когда... ты еще ни один человек не смог укусить себе звук. Никто. И вот будет состояние, когда... Что я делал эти 14-15 дней? Уже половина уже прошло. Просто посмотрите, без всякого фанатизма, посмотрите на структуры, продавайте приборы, продавайте, что вам удобно, но не забывайте за карьеру, не забывайте, что форум не за горами. Впервые форум, на котором вы представляете, как расцветет наш маркетплейс, когда производители приедут делать вам не знаю, процедуры, массажи, показывать приборы, показывать новые технологии. Мы же не знаем, что еще зайдет до 2 сентября. Мы даже не знаем, кто из них еще успеет запрыгнуть к нам в этот поезд и будет первым, первым производителем, которые выставили товары на маркетплейсе. Для них это тоже круто, поверьте, для них это тоже круто. Поэтому делайте просто свою работу сейчас для себя, не для кого-то другого, для себя. И конечно же вовлекайте свою команду, потому что когда ты делаешь для себя и показываешь, как ты делаешь, вовлекайте свою команду. Не то, что делай ты для меня для себя и он будет делать для себя таким образом мы сделаем все это круто и красиво все я восстанавливаю экран. круто круто сергей очень круто а, ребят а, мы подошли к такому моменту когда а, наши партнеры говорят слушай ну вот когда на marketplace придут придет продукция когда придет продукция вот та иная другая там физические продукты там цифровые продукты программы какие-то чтобы нам было продавать на самом деле мы сейчас получаем обратный эффект. Дело в том, что самое главное ⁇ это не продукт, самое главное ⁇ единое реферальное дерево с возможностью в нем участвовать. Как вы заметили, кто зарегистрировался бесплатно, в нем не может участвовать. Он там не хозяин, он там клиент. А чтобы стать хозяином, надо купить одну из так называемых лицензий. Понимаете, на бизнес под ключ. И сейчас возникает обратный эффект. Люди, видят такую огромную палету, к нам заходит целое направление товаров, идут и берут быстрее VIP-пакеты. Понимаете, потому что это бизнес под ключ. Это возможность получать сотни тысяч долларов. Без vip -а никак. Ну, никак просто. Вы понимаете? Вот такая штука приключается. И поэтому сейчас мы вышли прям реально к такому... К такой фазе, где товары бегают за нами, а не мы за товарами. Товары бегают за нами, самые лучшие товары. И даже говорят такую фразу, мы под вас сделаем эксклюзивный товар, нигде в мире нигде такого больше не будет. То есть мы вышли на эту фазу. А почему? А потому что у нас единое реферальное дерево, а это нужно товаропроизводителям. Ох, как нужно. Вот. Такие дела, ребят. Красавчик, я прям вот реферальное дерево, я считаю, что это вот, это гимн. Надо спеть гимн вот этой системе реферальное децентрализованное, глобальное международное дерево. Да, никто этого не делал. Я считаю это реальным достоянием проекта, достоянием всех людей, которые участвовали в создании. Это, это очень круто. Ну что, ребят, мы свою часть закончили. Если есть какие-то специальные вопросы где мы можем их посмотреть. Алексей, вы можете нам их озвучить? Володь, я открыт, YouTube открыт, но я вопросов не вижу. А нету, да? Я угу. думаю, что просто, как говорят, если нет вопросов, есть только два пути. Или ничего не понятно, или слишком все понятно. Будем думать, что второе лучше. Ну, на самом деле, как практика уже показывает, ребята, когда начинают работать, действовать, возникают вопросы, ну, вы, Мы в распоряжении как раз по цепочке, по этому реферальному дереву, обращайтесь к спонсорам, спонсоры задают дальше вопросы, выше и выше. И поэтому вот эти две недели сейчас по максимуму используйте, мы вам так советуем. Вот. И возьмите за, за одну проделанную работу, возьмите тройной, четверной э, эффект прибыли. Да? За, за одну работу возьмите просто четыре раза больше. Вот и все. Да, конечно. Я думаю, ребят, еще нам бы обратная связь нужна была для того, чтобы на следующей неделе, я думаю, уже не стоит нам делать школы по маркетингу. Давайте, может, проведем еще какую-нибудь крутую школу там, по продажам или, или брифинг сделаем, чтобы вы поучаствовали. Потому что мы это как соловьи отпели, и хотелось бы, чтобы это принесло пользу всем. Поэтому я думаю, что достаточно маркетинг разобрали за три раза. Может быть, в следующую школу будем, будем уже не повторяться. Потому что если вопросов нет, значит, все понятно. Какой же смысл еще делать одну школу? Я думаю, что мы с тобой давай подумаем, сделаем какую-то школу. Возьмем обратную связь и сделаем школу. Да, в течение недели мы получим обратную связь от команды. Спасибо всем большое за участие. Мы хорошо управились, у нас еще 10 минут в запасе. Но так как вопросов нет, то я думаю, мы закругляемся. Всего доброго, ребята. Всем до встречи. Пока.